Так, что то охота в новую фифу порубиться. Так, фифа... Так, сколько там? Ага, так. Сколько? 36. Да ты шо, охуел, блядь, сука! О, это нам надо. Верху забись учуть. Да ты ч ⁇ Как ГВП в Салину разварил бат. То в этих афифу в жизни покупать не буду.